Главный продюсер Marvel Studios Кевин Файге координирует свои действия с Sony Pictures по продвижению «Человека-паука. Нет пути домой», шестого сотрудничества между двумя студиями, снимающими «Человека-паука», роль которого исполняет актер Том Холланд в кинематографической вселенной Marvel. После выполнения сделки с пятью фильмами, которая закончилась «Человеком-пауком. Вдали от дома», а затем заключение нового договора о сохранении права кино-вселенной Марвел для третьего сольного фильма «Человек-пауке» и еще одного фильма «Дисней Марвел», две студии пришли к соглашению о софинансировании, согласно которому студия Дисней выделит 25% бюджета за 25% долю в доходах после выхода на экраны «Нет пути домой». Согласно этим новым условиям, Файги будет сохранять творческое лидерство над франшизой «Человек-паук», созданной Sony для Марвел, которая принадлежит и распространяется Sony Pictures. В новом интервью президент по маркетингу уолл Дисней Студия Сосат Аяз говорит, что Файги также участвует в компании Sony Нет пути домой. Студия Sony полностью занимается маркетингом Человека-паука. Кевин Файги и его команда тесно сотрудничают с командой Sony по этим вопросам. «Так что в этом смысле есть согласованность», — сказала Аяз за Hollywood Репорта. «Но мы не работаем вместе над компаниями, потому что это их фильм. Они справляются с этим. Но существует определенный уровень координации, чтобы гарантировать, что производство фильма будет беспроигрышным для всех. Продвижение еще не идет полным ходом, но студия Sony усиливает маркетинг Человека-паука. Многочисленные аккаунты Sony в социальных сетях теперь украшены баннерами и фотографиями на обложке фильма «Нет пути домой», что указывает на то, что трейлер назначенного на декабрь фильма может быть близок. Пока что Sony держала в секрете сюжет последнего Человека-паука, за исключением февральского показа названия, сопровождаемого фотографиями на которых фанаты впервые увидели Питера Паркера, Том Холланд и его лучших друзей Неда Джейкоб Баталон и М. Джей Зендая. Детали сюжета тщательно скрываются, но считается, что в Человек-Паук нет пути домой будет команда из Человек-Паука, играемого Холландом с парой пауков, которых сыграли его предшественники Тоби Муглайр и Эндрю Гарфилд. Ни одна из студий не подтвердила сообщения о том, что Альфред Малина и Джейми Фокс будут снова играть в роли доктора Осьминога и лектора из Человек-Паук-2, и новый Человек-Паук Высокое напряжение соответственно. В рамках, по слухам, зловещей шестерки из мультивселенной. Если видео о новом вышедшем тизер-трейлере Человек-паук нет пути домой вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие интересные видео о новинках в мире кино.